Всем доброго времени суток, с вами Катамхали. Сегодня бой у нас на тяжеловесе Немецкий танк Маус Карта линия Зигфрида Игрок 30 Хан 93 Ну, наверное, сюда поехал Маус Не зря на это и рассчитывал, что будет здесь где-то светляк По которому можно пострелять Ну и сразу удачно Первый урон 559 удается нанести, но тут же огорчает арта, присылает чемодан, но всего на 105 единиц урона. Для Мауса, в принципе, это семечки. Ну, в любом случае, когда по тебе арта стреляет, это неприятно. Даже если без урона просто оглушение. Все равно начинает злиться. Маус не стал отсиживаться там. На второй линии поехал вперед. Ах, выцелить удается, попасть тоже, но вот урона нет. Танкует кранвагон. Здесь. Да почему противник не светится? Он же по идее в прямой видимости Он должен был постоянно светиться Но все равно на какое-то время из-за света пропал И то засветили его походу союзники Есть Второе пробитие в этом бою Тысяча урона С копейками Что делает Проджета Зачем качать такой танк Если ты не умеешь на нем играть да? Хотелось бы спросить но это касается многих игроков. Получает Е100. Пошел вперед. Здесь тайп 5 Heavy. Счет равный 4-4. Тай тайп если не остановится, продолжит давить И вот, собственно, скоро тоже В ангар отправим Минус Е100 вражеский Как здесь бабаха Не смогла типу пятому нанести Практически никакой урон Там видно было, что Стреляла она По японцу Где все противники? Неужели там на базе в кустах сидят? Тема ну, пойти туда выезжать. Что-то какая-то невезучая бабаха Мауса, она тоже никакого урона не смогла нанести. Он сейчас опасно. Проджета. Проджет у нас с барабаном. Странно, что только один снаряд прилетел. Почему проджета дальше не стреляет? Счет равный 7-7. Сидел там в кустах Объект 268, пока здесь Союзники в городе сражались, сливались Вот есть такие игроки, да, которые При любых обстоятельствах Могут весь бой вот так в кустах Просидеть, даже если стрелять не в кого А потом в конце Нанести одну тычку и умереть От превосходящих сил Оставшихся, да, противников Союзников все меньше и меньше. Счет уже 7-10. получается, в городе зажали с двух сторон. Лично удалось здесь подловить Удаса. Маус танкует, надо идти в клинч. В лобовую Маус пробивается либо в НЛД, либо голдой в свои эти щеки. Иначе никак. И некоторые ПТшки с большим бронепробитием могут и без голды конечно, вообще пробить спокойно. Заезжает здесь сзади Е50М. Ах, не успевает Маус перезарядиться. Но подлавливают его тут союзники. И третий противник в ангаре. Благодаря стараниям Мауса. И без помощи, конечно, союзников. Такие бы союзники плохие не были, но чтобы победить, все равно они что-то, что, что делают. Хотя бы некоторые отвлекают на себя вражеский огонь. Прям со всех сторон надвигаются. Втроем, втроем против шестерых, в два раза стволов больше у противника. Дается уронный. 268-м, тут Проджетто опять выехал, да, стрелял один раз пробил, два раза не пробил, и ушел на долгое КД. Здесь прям со всех сторон, я уже в который раз это повторяю, вон там еще и гриль полетел вперед. Вдвоем. Вдвоем уже против шестерых. Уже в три раза стволы вражеские преобладают. Но удается сократить. Куда, куда летит проджета. Ну, опять Маус не успевает перезарядиться. выезжать здесь сзади. ВЗ-55. Мауса все меньше и меньше прочности. Уже 857 единиц. его остается. Сейчас повезло, что вторым снарядом ВЗ не пробил Мауса. Все в одиночку против пятерых, тут же четверых. Несется, несется ВЗ, наверное уже перезарядился, но выстрелить не успевает. А здесь Гриль подъезжает сзади на 810 пробитие. Маусу, конечно, здесь везет уже неоднократно в этом бою. Почти пять тысяч натанкованного. Танканул голду. И получает фугасом почти на 700 единиц. Все, а теперь бежать. Бежать, да? Перезарядка-то долгая. Ах, уже который раз в этом бою Маус не успевает перезарядиться. Он немного прям не хватает и противник, хоп, и за здание куда-то ускользает. его на 308. То есть надо быть осторожным. 47 единиц прочности. Это просто на Странно, что гриль был на ББшках. Неужели у него нет с собой парочки фугасов? Вот как раз для такой ситуации, чтобы там ничего не выцеливать, не думать, а просто попасть в силуэт. Ну что ж, самые напряженные моменты позади. Теперь либо пан, либо пропал. Союзники сразу там начинают умничать, писать там на захват. Сейчас Маусу надо двигаться предельно, осторожно. Любой сломанный объект может выдать твое местоположение. А если артовод опытный, он этот момент не упустит. Нельзя ломать деревья там и ну, все остальное, что можно сломать. Едет, едет Маус аккуратно. Старается объезжать все возможные. Ну, это, конечно, не препятствие, но объекты, которые ломаются. Ну, вот, дальше уже плюнул, сломал забор. Чемодана не видно. Ну, то ли артовод неопытный, или он где-то в другом месте Мауса высматривает. Мне кажется, скорее всего, первое. Хороший артовод не упустил бы такую возможность. Тем более Маус медленный, и в такой ситуации попасть по нему было бы несложно. засветить арту. Аккуратненько. Маус, кстати, сам в засвет не попал при этом. Нужен один хороший выстрел. Уходит, уходит арта из засвета. Ну, приходится Маусу все ближе и ближе подбираться. Вот она и... Арта успела выстрелить, но